Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Сегодня хотелось бы поговорить о том, наверное, о чем, в принципе, никто не говорит. То есть у нас же хайповая тема сказать, как все плохо и как будет еще хуже. При этом... Есть такая история, закона сохранения энергии, ничто не приходит из ниоткуда, ничто не уходит в никуда. То есть в любом случае, когда происходит где-то плохо, то от плохих вещей кто-то выигрывает. И поэтому сегодня вот хочется поговорить на тему, а что же хорошего во всем том, что происходит. Понятно, что импорт будет дороже, инфляция будет разгоняться, но давайте все-таки посмотрим на картину, отодвинув ее как можно дальше, да, и на общую картину. Что же в этом есть хорошего, да, то есть и каким образом это можно как-то использовать лично для себя, что мы можем сделать и какие попытаться найти плюсы. Почему я, со своей стороны, считаю это важным сделать? В периоды кризисов появляются такие возможности, которые, если ими воспользоваться, они в дальнейшем позволяют значительно приумножить капитал. Что ж, давайте перейдем. Обязательно смотрите данное видео до конца, потому что сейчас очень важный момент стабилизации, все-таки попытки найти плюсов, нежели минусов в сложившихся Реалиях. В свое время я читал очень интересную книжку Андрея Паршева, которая называется «Почему Россия, не Америка?» «Почему российская экономика никогда не будет конкурировать с мировой?» И причиной тому является наше географическое расположение, связанное с тем, чтобы организовать производство в России непосредственно, где 6 месяцев в году там отрицательная температура, вам нужно зарыть коммуникации на полтора метра в землю, вам нужно обогреть производство, сжечь большое количество калорий, вам нужно заплатить достаточно высокую заработную плату сотрудникам, которые опять-таки должны жить в домах, в которых коммуникации закопаны на полтора метра, которым нужно есть высокобелковую пищу, чтобы элементарно выживать, которым нужно утепляться. И то есть вот именно вот это вот географическое положение, оно приводит к тому, что себестоимость производства товаров и услуг на территории России достаточно дорого, потому что растут вот эти вот затраты в первую очередь на отопление. Вторым Фактором, да, на который тоже хотел бы обратить ваше внимание, чтобы вы изучили его более подробно, это индекс Биг а. То есть что это такое? Простой взгляд на индекс Биг Мака позволяет посмотреть, насколько дороги или дешевы человеческие ресурсы. Потому что если у вас гамбургер продается за 5 долларов, то вы должны понимать, что это та равновесная цена, где... Население получает достаточно высокую заработную плату, чтобы можно было спокойно отдать 5 долларов за гамбургер. И если вы, допустим, видите, что в одной стране индекс бикмака составляет, например, в Швейцарии бикмак стоит 7 долларов, а в России он стоит 1,7 доллара, то в этом случае вы должны понимать, что средняя зарплата в Швейцарии или доходы в Швейцарии населения таковы, что население спокойно покупает бикмаки за 6,7 долларов. В России же, если вы поставите цену 6,7 долларов, бигмаки покупать никто не будет, потому что это будет чрезмерно дорого. Чем интересен индекс бигмака, вообще некий такой лайфхак, если вы возьмете в интернете, найдете какой индекс бигмака и будете осуществлять глобальные инвестиции, то там, где этот индекс высокий, то там имеет смысл вкладываться и организовывать предприятия в сфере услуг. Потому что в сфере услуг они более маржинальны, и здесь, соответственно, вы можете, ну, больше, скажем так, заработать. Если же стоит вопрос организации производства, создания чего-то материального, то в этом случае нужно ориентироваться на те страны, где индекс бигмака низкий. То есть, если вы посмотрите, где этот индекс Big Mac низкий, это Вьетнам, это Малайзия, это Филиппины, это Индонезия, это Китай до недавнего времени... И если мы действительно посмотрим на глобальную экономику, то мы увидим очень интересный факт, что все производства, создание прибавочной стоимости, о которой мы говорим, все производства в мире, они организовываются в странах, где индекс Big Mac низкий. Там, где индекс Big бака высокий, как правило, там присутствуют компании технологичные, там присутствуют компании оказания сферы услуг, та же самая Америка, Швейцария, Европа, Израиль. То есть это идут технологии непосредственно. То есть это более маржинальный бизнес. Почему я сейчас об этом говорю в свете рассмотрения того, что, как выигрывает Россия. Россия выигрывает из-за того, что у нас скакнул курс доллара, волатильность в нем достаточно высокая. На момент записи видео курс доллара составляет 93-95 рублей, доходил там в своих значениях недавно до 120 рублей. То есть, что я хочу сделать? Если мы берем среднюю заработную плату по стране, в России, которая составляет там 25-30 тысяч рублей, и чтобы легко было считать, берем курс доллара 100. То в этом случае мы понимаем, что у нас заработная плата в долларах, средняя по стране, составляет 200-250 долларов. В Китае сейчас этот параметр, средняя заработная плата, составляет порядка 350-400 долларов. То есть сейчас в России заработная плата людей составляет в два раза меньше в долларах. И опять же мы привязываемся к доллару. Да? То есть мы глобальные инвесторы, мы капиталисты. И мы понимаем, что если мы будем организовывать производство в Китае, то нам нужно быть готовым в среднем платить зарплату одному человеку 350-400 долларов. В России люди будут готовы работать за 200-250 долларов. Опять же, не в Москве. да, То есть здесь очень важный оговор. В два раза меньше. Да, чтобы организовать производство в Китае, нам не нужно ничего отапливать. Чтобы его организовать, достаточно сэндвич-панели какие-то поставить, открыть форточку, чтобы было отопление. И, в принципе, все будет хорошо. И не нужно платить... Там много зарплаты, чтобы покупать высокобелковую пищу. В России это нужно будет делать. Но опять-таки из-за того, что в принципе стоимость труда -то низкая, то мы начинаем рассматривать, почему нет. Возвращаемся в экономическую теорию, в политэкономию. Возвращаемся к старику Маркса. Я вот даже сейчас постоянно, чтобы у меня такое было, ношу такую монетку, да. Карл Маркс Капитал, то есть со мной она постоянно находится, чтобы в голове это было. и Потому что всегда держу это в голове. Кто такой капиталист? Капиталист это человек, который берет экономические ресурсы, человеческие ресурсы, природные ресурсы, финансовые ресурсы, объединяет их в процессе предпринимательской деятельности, создает товар с прибавочной стоимостью. И вот эта вот прибавочная стоимость, это и есть капитал. Самовозрастающая стоимость, которая опять направляется вот в этот комбайн, да, в котором варится, то есть Люди посредством труда воздействуют на природные ресурсы, а чтобы купить природные ресурсы и человеческие ресурсы, мы используем финансовые ресурсы. И поэтому, если говорить о плюсах, да, которые мы получаем в настоящий момент, то стоимость человеческих ресурсов в России сейчас самая низкая в мире, практически, по соотношению производительности труда. Очень важно здесь говорится: что значит по отношению к производительности труда, что можно условно попытаться организовать производство где-то в Центральной Африке, попытаться построить там завод, там зарплата будет даже меньше, чем в России, вопросов нет. Но дело в том, чтобы тебе обучить людей работать на станках, где-нибудь в Центральной Африке, где нет хорошего образования, где уровень проникновения образования достаточно низкий, где половина людей в принципе читать не умеют, то у тебя получается, ты будешь платить маленькую заработную плату, но ты будешь вкладывать очень много ресурсов в то, чтобы обучить людей работать на этих станках. Почему в Африке не происходит открытие производств, несмотря на то, что там самые низкие доходы в мире? Потому что получается рабочая сила, которую можно там нанять, она неквалифицирована. И низкий уровень образования, низкий уровень обучаемости людей. В России, получается, ты можешь платить, с одной стороны, относительно низкую зарплату, но получить при этом достаточно адекватных обучаемых людей, где уровень грамотности составляет 99,7%. Это что касается человеческих ресурсов. Природные ресурсы. Можно понимать, что по мировым запасам нефти занимает второе место, газа первое место, угля третье место, алмазы первое место, золото второе место, железные руды первое место, никель первое место, олово первое место, титан первое место, серебро первое место. И палладь апатиты тоже первое места. То есть, у нас получается, что у нас, во-первых, много запасов, природных ресурсов, на которые нужно воздействовать, чтобы. Создать товар с прибавочной стоимостью. И у нас стали дешевые человеческие ресурсы. Когда мы жили в период высоких цен на сырьевые товары, то экономика России она была преимущественно сырьевая. То есть у нас не было высокого передела. Через нефтяную ренту нефтяные компании получали очень много долларов, которые конвертировали в рубли. Государство получало очень много доходов с сырьевых компаний. И через вот эту вот нефтяную ренту мы добывали нефть и просто ее продавали. Ну, потому что зачем нам внутри организовать какие-то химические производства, зачем нам внутри организовывать нефтеперерабатывающие заводы, когда у нас и так, в принципе, нефть покупают по той цене, которая достаточна. В текущей ситуации, когда Европа собирается отказаться от экспорта российских энергоресурсов, когда Европа уже отказывается от экспорта российских металлургов, да, на, накладывает на них ограничения. У нас тогда возникает вопрос. Нам просто руду железную продавать в Европу? Слябы поставляют непосредственно. Да? То есть товара низкого передела. Вы взяли, загрузили в доменную печь каксующийся уголь, загрузили туда, соответственно, чермет, загрузили туда железную руду, выплавили чурки со сталью, и эти чурки продали. В случае, когда у вас становится дешевая рабочая сила, то вы начинаете организовывать производство не просто чурки продавать, а мы организовываем собственные прокатные станы. То есть мы начинаем делать сталь прокатную сталь, мы начинаем динамную сталь делать, трансформаторную сталь делать. Мы, соответственно, начинаем организовывать производство, что из этой стали мы в дальнейшем какие-то штамповочные производства непосредственно можно организовать, купив, сделав станки. То есть это уже товар более высокого передела. Какие-то корпуса делать, еще что-то. да, Потому что получается, что себестоимость в долларах снизилась. И это тоже один из больших плюсов. И опять, когда мы смотрим на экономику в таком теоретическом понимании, мы понимаем, что а другого варианта нет. Потому что объемы закупок, скорее всего, будут сокращаться. Да, они полностью не пропадут. Но при этом, с одной стороны, государство по-прежнему выигрывает. Да, объемы... То есть у нас только сейчас США отказались от поставок российской нефти. Да, Россия делает определенные дисконты. Но тот же самый старик Маркс утверждал, что политика – это настройка над экономическим базисом. И что в любом случае капитализм, малый и средний бизнес, он к этому придет. Он поймет, что, условно, закупать в России сталь дешевле. Да, напрямую, может быть, поставок не будет, но будут какие-то прослойки. да То есть будет Турция будет какой-нибудь Казахстан, будет Киргизстан, будет Китай, будет Индия, что на мировой рынок эта продукция, она в итоге будет поступать с какой-то небольшой наценкой, но опять она будет поступать. И это к вопросу о том, что если до недавнего времени мы покупали товары в Китае и продавали их в России, потому что когда курс доллара был 30 рублей, а зарплата была 15 тысяч рублей, то в долларах у нас зарплата была 500 долларов. Сейчас у нас зарплата 20-25 тысяч рублей, курс доллара 100 рублей, и зарплата в долларах у нас составляет не 500 долларов, а составляет 250 долларов. То есть себестоимость снизилась два раза. И поэтому здесь очень такая хорошая история смотреть на производство. Поэтому если говорить о том, какие плюсы в этом, в любом случае компании-экспортеры, которые уже работают на экспорт, они никуда не денутся, они по-прежнему будут экспортировать через какие-то прослойки. И поэтому получается, что сейчас... Я действительно очень внимательно смотрю на компании экспортеров. Прямо сейчас, конечно, я ничего не покупаю. Я думаю, что покупки я буду начинать ближе там, к маю месяцу 2022 года, когда рынок стабилизируется. Но компании-экспортеры, которые как раз от этого выигрывают. То есть я тоже, вот, Златя тут за кадром приводил пример. То есть в России можно вывозить энергоресурсы. И в данном случае вывоз энергоресурсов прямой вывоз энергоресурсов тогда можно смотреть на акции компании Interrao. Да, Interrao там заявила о возможном листинге, но это компания в России, которая экспортирует электроэнергию, то есть которая занимается продажей электроэнергии на внешние рынки. Себестоимость производства электроэнергии в России упала, а на мировом рынке выросла, то есть они непосредственно на этом заработают. Второе, можно экспортировать электроэнергию не прямым способом, как это делает Interrao. А можно экспортировать энергию ну, опосредованно. Каким образом? Сжигается газ при производстве азотных удобрений. Допустим, тот же самый Тольятти Азот, тот же самый Акрон, компании, которые производят удобрения азотистые. В этом случае мы должны понимать, что в Европе газ стоит очень дорого. В Европе зарплаты сотрудников заводов, производящих удобрения в Евро, там, особо не упали. Но себестоимость очень сильно увеличилась, и поэтому получается, то есть, если в России газ сжигается, посмотрите платежки, да, сколько вам за газ приходит, сколько у нас стоит, и переведите это в доллары, сколько стоит тысяча кубометров. А в Европе, соответственно, тысяча кубометров стоит 1000-1500 долларов на спотовом рынке. Их сжигают, и поэтому получается, что произвести удобрения в Европе просто элементарно дороже. В России вы экспортируете газ посредством экспорта удобрений. То есть не только прямые поставки газа, как это делает «Газпром» или Новотек, но вы можете поставлять газ туда, ну, поставляя непосредственно удобрения. Алюминий, цветные металлы, которые получаются путем электролиза, вы опять-таки экспортируете электроэнергию не за счет того, что идут прямые поставки электроэнергии через границу, а за счет того, что электроэнергия сжигается в процессе химического электролиза, получается алюминий, вы продаете чурки алюминия, и в этом случае в цене этого алюминия, чурки алюминия, есть какая-то доля электричества, которая была сожжена или, там, не знаю, потрачена на то, чтобы получить этот алюминий. Да, можно по-разному относиться, что все будет только хуже, все будет только усложняться. Но, опять же, если посмотреть хотя бы на один-два шага вперед, я опять сейчас говорю про последствия второго-третьего порядка, о которых я часто люблю говорить, общаться, приводить их в пример то, может, кто-то назовет меня чрезмерным оптимистом. Но, с другой стороны, это те возможности, которые появляются вот в периоды таких неопределенностей, которые, конечно же, нужно использовать. Уйдет ли неопределенность? Я думаю, что не уйдет. Я думаю, что тут будет еще очень много, на самом деле, разговоров, перетрубаций, каких-то договоренностей. Но если мы смотрим в фундамент, если мы смотрим в экономику, если мы смотрим внутрь, да, мы понимаем, что человеческие ресурсы дешевы, Природные ресурсы, себестоимость их добычи и производства дешевая. Финансы для нас стали, наверное, дорогими. Но опять-таки, мировой капиталист он все равно найдет такую возможность. Кто-то будет заниматься трейдингом газа. да То есть Китай будет покупать газ в России, построить завод СПГ и будет поставлять в Европу. Теоретически такое может быть. С другой стороны, я говорю, что сейчас действительно очень хорошая история присмотреться к фондам прямых инвестиций, к тому, чтобы, может быть, организовать какое-то свое собственное производство. Это может быть там какая-то легкая промышленность, да, какие-то ткани, одежда. Ну, посмотреть более широко, то есть чем можно непосредственно заняться. Вы можете нанять дешевый персонал у вас будет дешевая себестоимость материалов, которые произведены на территории России. И соответственно если посмотреть, как вы можете это делать на экспорт причем я не исключаю, что в следующие 1-2 года действительно направление экономической политики развития, будет внедрять такие программы, которые будут стимулировать именно производство внутри страны. Вот такие мысли у меня непосредственно были. Если хотите оперативно получать информацию, есть платный телеграм-канал, где я делюсь своими мнениями. Размещаю интересную информацию, в которой можно в том числе обсуждать. Ссылочку оставлю. Ниже под данным видео Максим, но ну это все выгодно государству и большим игрокам Нам, простым людям, это как все выгодно? Мы потеряли в зарплате В 50%, вот было 500 долларов Стало 250, а какая выгода Открывается вот для простых Наемных, рабочих Кому, в принципе, хорошо придется? Людям, у которых были раньше взяты кредиты, им будет, в принципе, хорошо, потому что при высокой инфляции кредиты обесцениваются. И здесь получается, что хотим мы этого или нет, на уровень инфляции будут индексироваться, как минимум, государственные траты, бюджетники, медицина, военные, там, я не знаю, государственные структуры. Да? У них как бы будет индексироваться заработная плата. Компании-экспортеры все равно будут в выгоде, да? потому что они платят зарплату в рублях, а продают в валюте то есть скорее всего здесь тоже будет или государственная политика или сами компании они все равно будут ну, может быть не полностью на уровень инфляции индексировать но доходы для того чтобы там сохранить покупательскую способность людей в принципе у них сохраняются опять же в количестве продаваемых товаров мы уменьшаем но кто-то потому что отказывается но опять когда мы говорим про сырье давайте мы снова вернемся к индексу бикмака где он самый низкий где сейчас основные производства мировые организованы. То есть производства основные мировые, они организованы не в Европе, они организованы не в Америке, которые там млашут флагами и кричат «Мы вас покинули, мы от вас ушли, нам на ваши энергоресурсы не нужны». Индекс Биг Мака самый низкий в Азии и в Латинской Америке. Давайте мы посмотрим в рамках санкций. Кто-то отказался от российских поставок? Из этих людей, ну из этих компаний, из этих стран. Не отказались, то есть как экспортировали, так экспортировали. Наоборот, если Европа отказывается, то скорее всего потоки будут переориентированы в Азию. И Азия или будет заниматься там с спекуляциями, да, то есть будет просто делать какую-то свою наценку и также в Европу продавать. И будет эти объемы забирать. Или у себя будет организовывать производство товаров высокого передела. То есть будут поставлять, условно, Китай будет закупать в России нефть, у себя ее перерабатывать, а в Европу поставлять там дизель. Я бы не стал говорить, что все так однозначно плохо. Второе, нужно понимать, что там же еще и а демократия, там же есть потребители, они будут задавать вопросы, да, то есть, ребята, что вообще происходит, да, то есть почему у меня коммунальная оплата выросла там в два-три раза. Hey Putin, we're sending you a bill. И здесь получается, что ну, как-то надо будет договариваться. То есть политика — это настройка над экономическим базисом. Любые войны заканчиваются. И вот этот вот в чем плюс капитализма, то есть как только где-то появляется рыночная неэффективность, в Европе газ стоит тысячу, в России себестоимость добычи кубометра газа, там я не знаю, составляет 50 долларов за тысячу кубометров. Какая маржинальность? То есть у тебя в этом случае, если ты капиталист, то ты понимаешь, что вот здесь вот у тебя себестоимость добычи 50 за тысячу кубов, плюс у тебя ну, условно дополнительные транспортные издержки составят, не знаю, ну возьмем 150 долларов транспортные издержки, где-то сжижать его надо и танкерами поставлять где-то там трубопровод проложить. Окей, это от трубопроводов отказались. Значит, построить завод СПГ, танкерные перевозки и достаточно большой путь или через э, Северный Ледовитый океан, или через там, классический путь через Красное Средиземное море. И все равно ты привезешь его, ты посчитаешь свои затраты, транспортные издержки, по какой цене ты будешь это все покупать, логистику, да, то есть у тебя вот это вот, оно нивелируется. То есть ты все равно будешь стараться привести. И таких, такого капитализма, те же самые китайцы, те же самые индусы, но они же быстро это прочухают, да? То есть что, что это можно делать, и на этом можно заработать. Поэтому, да, с одной стороны, может цена газа в Европе упасть в этом плане, но нам же важно, а сможем ли мы поставлять, сможем ли мы продавать. Опять-таки, по чем мы можем продавать, если 50 долларов себестоимость, производства тысячи кубометров газа в России, то ты спокойно можешь продавать там по 200, и ты все равно будешь оказываться в плюсе, у тебя все равно будет прибыль. Но опять нужно смотреть себестоимость. Да, я просто вот такой вот очень простой, примитивный пример показал. Друзья, если у вас тоже остались вопросы, оставляйте их в комментариях. У меня же сегодня на этом все. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.